У что фотоаппарат? А, Нет, какой? Там, ну вот так. И сужу, да? А, вот сюда вот, вот, вот, вот. <смех> Туда, туда, туда За денежки продают. приятки, А ты и Дорогие, да, мои рождец. дорогие, весьма да. дорогие девочки. Но от жалости, квак-квак, я спустил. Но от гордости, квак-квак, я спустил. И еще от хвастовства, квак-квак, не поможет твой товар. Маша отсюда дымом. Жуж. У меня мама рассказывает.